Добрый день, уважаемые друзья! Рад приветствовать вас на канале Camp Life. В нашей сегодняшней рубрике ⁇ Сделай сам ⁇ мы будем изготавливать походный душ. На сегодняшний день ассортимент душевых шлангов там, с насосами на AliExpress представлены моделями как с подключением к аккумулятору, так и с автономным своим аккумулятором но я вижу в них практически во всех этих моделях один большой недостаток они требуют наличия дополнительной емкости в виде ведра пвх складного либо обычного ведра вот. А мы попробуем сегодня собрать простой комплект душа из фактически Тех средств, которые можно на сегодняшний день приобрести на хозяйственном рынке, уже здесь. Ссылочки будут по, на эти продукты, указаны в описании под видео. Итак, приступим. Для э, сбора душа для кемпинга нам, конечно же, будет нужен насос. Для душа будем использовать уже готовый топливоперекачивающий насос. В принципе, он работает нормально и перекачивает воду. Вот, крыльчаточка идет. Выход. Переключатель. И обычные разъемы для подключения к аккумулятору. Диаметр этого насоса составляет... 37, да, будет ли видно, 37 миллиметров. Диаметр стандартной бутылки 5-литровой, 3 -литровой для воды составляет примерно 40, 40 миллиметров. То есть этот насос спокойно погружается в стандартную емкость. И на природе, в лагере, в кемпинге мы можем воду хранить Нагревать в течение дня солнечного прямо непосредственно в этих 5-литровых, 3-литровых пластиковых емкостях. И вечером уже получать теплую воду для того, чтобы принять душ. Что нам еще понадобится? Кроме насоса, нам понадобится вот такой подходящий по диаметру шланг, чтобы он насаживался на а, насос. Также нам понадобится вот такая вот леечка. Тоже будет на нее ссылка в описании. Продукт недорогой. Его можно приобрести, эту леечку, на любом хозрынке. Соединяться со шлангом будем через переходник. Нам нужен будет еще хомутик. Ну и в принципе все. Начнем сборку, а дальше уже проведем испытание. Посмотрим, как это будет работать. Почему выбрана именно лейка для, ну, так называемой, гигиеническая лейка? Потому что здесь есть кнопка. Во время приема душа вы можете включать и выключать. При этом не обязательно отключать сам насос. Когда лейка будет закрыта, то вода будет просто в холостую в насосе пере маловаться, так сказать, перекачиваться и перегрева не будет, так как насос находится в воде при этом. Ну что, приступим. Для начала оденем ПВХ трубку на наш насос. Для этого нужно необходимо будет чуть-чуть разогреть. Я буду разогревать это строительным феном. В принципе, можно это разогреть в кипятке в горячей воде, либо открытым пламенем, но очень аккуратно, чтобы не было пожара. Сильный разогрев не потребуется, потому что диаметр почти совпадает. И одеваем трубку на наш насос. Все, с одной частью разобрались. В данном соединении применение хомута не обязательно, потому что при остывании трубка осядется и будет очень прочно здесь держаться. На вторую часть шланга мы одеваем наш переходник с резьбой 1/2 И здесь мы обязательно воспользуемся хомутом. Хамут беру такого типа. Можно брать червячные хомуты. Можно брать проволочные. Ну я беру вот такой автомобильный хомутик. С ним работать проще. Вставляем наш переходничок. Нажимаем хомутиком. Дальше проверяем наличие прокладки. И наворачиваем гигиенический душик на. Конец шланга. Ну, в принципе, душ наш готов. Сейчас я проверю. Опять же, воспользуюсь аккумулятором от шуруповерта. Он идет на 10, на 11 вольт практически. В предыдущих видео я рассказывал, как его использовать в качестве источника питания для аварийного освещения, для освещения лагеря. Подключаем плюс с плюсом, минус с минусом и включаем переключателем. Как слышим, насос работает, все в порядке. Осталось теперь проверить его в действии. Итак, у нас все готово к испытаниям нашего походного душа. Давайте попробуем. Стандартная 5-литровая бутылочка воды. Смотрим. Насос. Прекрасно проходит в горловину. Теперь подключаем к нашему аккумулятору от шуруповерта минус и плюс так возможно сейчас нужно будет немножко убрать воздух пробуем включаем включать все вот. примерно так Достаточно хороший напор. Включили, намочились водичкой, отпустили, намылились и снова включили. При этом насос сам по себе качает, ну он перекачивает воду внутри себя, так что перегрева не будет. Вот достаточно хороший напор идет. Так что пользуйтесь. На этом все. Спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. Дальше будет.